привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции сегодня у нас несколько ненастный день солнца нет ну зима знаете ли. уже дело к новому году идет и тема сегодняшнего видео что же привести из турции в вашу страну топ-5 вещей которые дешевле чем у вас и я попросил помочь мне мою теперь уже хорошую подругу Привет. давайте представимся как вас Привет. зовут я ольга для начала поменяем рубли на лиры и посмотрим сколько у нас будет денег чтобы вы знали курс чтобы была денежка в кармане да ну что идем и скидки примерно в два раза вот сейчас допустим натуральные кожаные макасины балетки можно купить за 80 лир в легкую а в россии сколько ну прилично они стоят, но это того стоит посмотрите вот это луку это суджук. ну и конечно королева, королева сладостей. С Турции вот так вот бегают. Да. Это здесь уже целенаправленно ты идешь, все покупаешь, что надо. Поэтому шикарный рынок, смотрите. И первым делом нужно ну, идти сюда. Авокадо. Почему-то у них а вот мы как раз да, Почему-то в Турции я заметила приоритет всегда мужской одежды. Да, у мужчины, ну, да я Не у них, Чем меня, во-первых, привлекает в Турция? Это своей вот дружелюбностью. Здесь так комфортно себя чувствуешь. Страна толерантная. Не зря говорят, что вот... 2000 рублей. 2000 рублей. Попробуем поменять. Нарабан. А, Кашпара. 86, 86 лир. Вот даже говорят на русском. 86 лир. И вот мы сейчас будем менять. 2000 рублей. 2000 рублей. Это будет... 162 лир. Вот такая вот техника. Вот и все получается. Оль, скажи, пожалуйста, откуда у тебя такие таланты по анализу ситуации? Вообще ты блогер, ты инстаграмер? А ты как... Ой, Назар, ты мне просто льстишь. Я <связать> и <не> и блогер, <связать> Я просто читал <связать> твои посты, очень-очень интересные посты. Я обратил внимание, что очень все доходчиво, информативно и с доказательной базой. С <связать> <связать> доказательной базой <связать> <связать> <это> как <связать> раз в силу моей профессии. Да, а да, кто да. была по профессии. Полицейский. Полицейский? Да. М -м. да. Следователь. Нет, я была старшей оперуполномоченной по особо важным делам в криминальной полиции. Какая прелесть! Вот кто бы могла подумать, да? А вот так. Я просто любитель. Я когда-то же заканчивала институт русский язык и литературу. Я очень люблю писать, я пишу стихи, иногда печатаюсь. Ну, приглашают на радио. Это просто мое хобби. Мне это нравится делать. Так что я знал, кому обращаться за нашим хит-парадом. К ответственному человеку. Так что... И я знала, к кому обращаться, поэтому мы тут и встретились. Итак, начинаем наш хит-парад самых нужных вещей, которые стоит покупать Турции большим разрывом в ваших странах и в нашем. Вот такая была цель и задача. И Оля серьезно подошла к поставленной задаче. Очень информацию я брала из жизни, конечно, из жизни нашей России. И так как я уже здесь два месяца. И мне уже есть, что сказать вам, и что даже показать. И начнем мы, так сказать, с пятого места. Я сейчас буду говорить о самых таких жизненно необходимых продуктах, которые, конечно, всех интересуют, цены интересуют на эти продукты. И начнем мы с пятого места. Вот сейчас мы находимся рядом с мясной лавкой, которая называется, которая, это, как кисат, если я правильно да, я да. говорю. Вы знаете, такие чудесные места, куда вы можете прийти. Огромный ассортимент свежего мяса конечно нету свинины но это ничего и страшного я думаю что у нас даже многие в россии сейчас уже придерживаются здорового питания 5 копеек хочу ставить угу. совсем недавно где-то три месяца назад в анталии открылся магазин который торгует свининой и в принципе не равен час это здесь все быстро происходит я уверен что будет и здесь продаваться свинина причем друзья покупали говорят, свинина Вообще шикарная Я тоже про это, кстати, слышала Но вот здесь в мы в Мухмутларе, ребята, находимся Здесь пока этого нету Но что я хочу отметить просто Здесь вам выберут вот нужный вам кусок. Здесь вам его порежут, перекрутят. Причем порежут на любые кусочки, как вам надо. На отбивные, на гуляш. Все к вашим услугам. Цены. Когда я ехала сюда, мне говорили, о, мясо здесь очень дорогое, дорогое. Ну, я и посмотрела цены на мясо. Цены, кстати, варьируются примерно как с нашими мясными вот этими продуктами и изделиями. Я приехала из сибирского городка такого провинциального и даже смотрю что цены не очень разнятся что у нас мясо говядина от 450 рублей что здесь начиная 500 и Ой, извини, вот, сейчас а хочу вот показать. Пройдем, смотрите дальше. сейчас сейчас делают э, фарш вот делают фарш то есть можно купить мясо и сделать фарш вот вот вот оно э, сервис. да да а? да и причем вы знаете наисвежащее и всегда здесь настолько приветливо и даже можно сюда прийти и поточить если у вас в доме нет то ножи. И кстати еще небольшой лайфхак я добавлю. Если вы собираетесь ехать на пикник, как здесь называется мангал, вы можете попросить, что вам именно под ваше блюдо приготовили, либо разделали, либо нарезали такими кусочками, чтобы можно было там хоть в плов, хоть на гриль. И это делается все бесплатно и реально свеже. Поэтому в принципе, большому счету, мы хоть и поставили на пятое место э, с небольшой дотяжкой, потому что цен особой разницы нету, что в наших странах, что здесь, но зато сервис очень радиус. Сервис и качество. И еще, ребята, я хочу сказать, что многие, конечно, любят кур. У нас диапазон цен 130-150 примерно рублей за килограмм. Здесь можно купить 9 лир за килограмм, это когда идут скидки. Цыпленка, но цыпленок такой, как у нас курица, но качество какое, мяско нежное, шкурочку снимаешь без всякого жира. То есть это вкус, вот я как бы я сказала, моего детства. Вот так. Спасибо. Причем, вы знаете, я уже сказала, что два месяца меня на родине нет. Мне пришлось связаться с Россией. Узнать у своих друзей и родственников, какие сейчас цены там, и уже сопоставить. Потому что все-таки промежуток такой, а цены-то растут как грибы. На четвертое место я поставила свои любимые турецкие сладушки, как я их называю. Сладости на четвертом месте нашего хит-парада. Почему? Мы в прекрасном кафе, которых, кстати, в Махмукларе и во всей Алании очень много, и решили вам показать турецкие сладости. Потому что, если ты был в Турции и не попробовал турецкие сладости, значит, ты не был в Турции. Я очень их люблю, но сразу скажу, стоимость все-таки дороговата. Ну, как дороговато? Ну, прилично они стоят, но это того стоит. Посмотрите, вот это лукум, это суджук. Ну и, конечно, королева, королева сладостей это пахлава шикарная, шикарная вещь, вкуснющая от 55 лир до 70 лир они в принципе везде дороже я немножко свои 5 копеек ставлю, mm -hmm. что тоже интересуюсь этим вопросом потому что постоянно приезжают гости, друзья, коллеги, клиенты и всем так или иначе надо показать и дать попробовать и дело в том, что в принципе хорошая пахлава, она и здесь дорогая но у нас странах, она еще, еще дороже. дороже, она не может быть дешевле. да она и причем, я даже у себя в городе ее беру, потому что я люблю, это небо и земля. Там просто спрессованный какой-то сладкий кусок, а здесь она тает во рту. Можно я делюсь рецептом, как нужно? Да, да, давай, да, конечно. Лично я очень люблю, она очень сладкая, потому что она пропитана таким вот сахарным сиропом. Во вообще медом. Медом, да. да. да. да. Вот много слоев теста, там тонкого тонко как паутинка, слоев до 10 даже, и орешками пересыпана. Так вот, как я ее ем? Бокал холодного сухого вина белого кусок льда и кусочек пахлавы. О, ай, это фантастика ай, это фантастика прямо сейчас но кто не любит может с кофе турецким прекрасным и с чаем так что место заслуженное но ну, вот действительно без пахлавы с одной стороны выжить можно но зачем но не нужно, прекрасно но да? не нужно. <свят> Взять. Третье место. Что у нас на третьем месте? Третье место, не случайно, я вас сюда привела. Это сыры. Посмотрите, какой огромный выбор. Это все домашние сыры. Потому что Турция ⁇ это конкурент Франции, Германии и Италии по сырам. Мы как-то всегда забываем, когда говорим о сырах, про это. У них выпускается от 150 до 170 видов в Турции. Вот ты знал про это назад? Нет, что я столько, не знаю, что столько. Столько я видов знаю, что в Турции да, выпускают сыров. И причем в каждой провинции свой конкретный какой-то сорс сыра. Чем мне нравится брать на рынке сыры? Потому что, видите, тут все можно попробовать. И все такого качества, обалденнейшего. Продукта. Вот, берем пробуем. Да. и цены очень. Очень доступные цены. Вот я обожаю вот этот пень, <связываю> Обожаю А еще мне очень не нравится не чечил. Не чечил. Не есть и твердые, твердые сыры. <связываю> Конечно, по цене <связываю> я не скажу, что они дешевле, чем наши. Вы же знаете, что у нас очень дорогие сыры. Ну, здесь вот, допустим, 50 лир килограмм. Это значит, что там, 55, до около 600 рублей. Ну, также у нас сыры Сыры на третьем месте. Мы вам показали уже сыры, которые есть на базаре. А есть еще и сыры. Огромнейший выбор в магазинах. Вот, пожалуйста. Мы находимся прямо перед большой витриной сыров. Разная ценовая политика, разные сорта. Вот, ну, да, есть скидки, вот обратите внимание. Да, скидки очень часто. Мы находимся в Мигросе, очень большая сеть. Это в Турции магазинов, где предоставлен большой выбор сыров. Можно я скажу, какие вот я предпочитаю? да, да, да конечно. Я очень люблю сыры фирмы Murat Bay, очень люблю. Мне нравится вот Хелим, смотрите, вот сыр, который с полосочками. Это сыр для жарки, вот он. Вот цена 9 лир 75 курушей, ну чуть больше 11 рублей. Потом я очень люблю сыр Сузмеппи Нир. Это типа он в рассоле и такая брынза, но она не сильно соленая, как наша. Такая мягкая, ее даже можно прям... Вот он, вот он, вот. Сузмеппи Нир, пожалуйста. Цены очень приемлемые. И очень мне нравится сыр, вот лапне. лапне, посмотрите, тоже разная ценовая политика, разные вкусы у него. Это мягкий сыр, который турки всегда рекомендуют для завтрака. А вот он и мурад Разные, разные видите, Мурай бэй, пенир. есть, вот сыры, и косички, и соломки, и круглые сыры, ну вот, люблю я фирмы есть еще вот там сыры кусками большие твердые сыры приобретать обязательно пробовать третье место вместе с сырами конечно разделили видите куда мы вас привели оливки, конечно, оливки. я тоже беру только в этом месте на базаре хотя говорят и в магазин и всегда стараюсь брать вот такие крупные причем оливки они Почти всегда. Да, потому почти что всегда. А, если уже да, да. вот такие вот, смотрите, я вам покажу. Это они э, специально как гриль. С такими, как как на гриле. А, вот, а это с паприкой. Смотрите, это с паприкой, с начинкой, а. с начинкой, mm. с начинкой. Так вот, самое интересное, я всегда брала вот такие. А вот на такие даже не стоят, думают, что какие-то помятые все. А оказывается, это вяленые оливки и потом уже соленые. Они очень вкусные, ребята. Вау. Поэтому идите к оливкам. Третье место вместе с сырами. Привет. Привет. Итак, внимание, модники и модницы. Второе место. Это, конечно, одежда и обувь. Турции однозначно. Сейчас мы находимся перед сетевым магазином Вайкики. Вы, наверное, кто тут бывал и не бывал, знаете. Недавно, кстати, он открылся. Да, здесь. здесь недавно он открылся, а так он тоже вот в Алании их несколько уже. Это замечательно. Махмутларик, кстати, не... лучше Вайкики, чем даже в даже, Алании. Чем даже в центре, да. Да, чем в центре. в центре. Выбор вы сами видите огромный. Это мы в женском отделе. В мужском еще лучше. Почему-то у них. А нет... мы как раз да. Почему-то в я заметила, приоритет всегда мужской одежды Да? У, мужчин, Ой, да, я у них очень стильные есть бренды и мужчины здесь гораздо интереснее одеты, чем женщины. Но это, видимо, в маленьких вот таких городах. Я думаю, что Анкарас, Тамбул, там на европейском все-таки уровне это все идет. Детские очень хорошие вещи. И, что немаловажно, у них очень часто идут большие скидки. Скидки в основном сезонные. Еще замечательная обувь, тоже второе место. Я беру в основном кожаную обувь в магазинах специализированных.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 Ага. Ну, вот вот, вот и разница да, вот чувствуете вот муж, мы пришли в мужской отдел модели предоставлены очень стильные конечно на любой возраст на любой возраст поэтому второе место одежда обувь уверенно уверенно да ну что, давай, рассказывай, что ну, у нас на первом месте? Мы здесь, мы, конечно, не случайно оказались. Это вторничный рынок, он находится на конце Махнутлара, практически где граничит Махнутлара с Кыргаджаком. Посмотрите, какой он огромный, обширный, потому что на первом месте это овощи, фрукты и зелень. Да. Вот тут вот разница в ценах с Россией космическая просто, в два-в три раза. И качество здесь замечательное. Здесь не везут с Китая ребята, здесь все выращивают только сами. И все очень вкусное. Клубника не выводится круглый год, но я хочу заметить, что сейчас она гораздо вкуснее, чем в мае. я вот раньше прилетала. Сейчас у нас декабрь. Раньше я прилетала в мае, поэтому я знаю майские цены. Но все примерно такие же. Даже может быть в мае она. Да нет, такая же она. Сейчас можно диапазон от 8 до 15. А сейчас она более такая, знаете, она слаще сейчас, насыщена Смотрите, у нас есть и мандарины по полторы лиры, и айва 2 лиры вот лимоны 4 лиры. 4 лиры вот такие вот замечательные лимоны яблоки 2,50 это просто чтобы вам для понимания апельсины 2,50 то есть то есть пол доллара 50 центов килограмм вот таких вот замечательных апельсин это чтобы проиллюстрировать но еще не надо не забывать про овощи Огурцы 2 лиры, 3 лиры, 4 лиры, 2 лиры. Ну это что, 22 рубля, наверное, на наши деньги. Так. Пучок зелени, огромный пучок зелени. Вот я когда прилетела в октябре, он стоил 2,5 лиры. Сейчас за лиру его можно купить. Допустим, у нас вот в нашем городе маленький скромный пучочек укропа от 20 до 40 рублей на рынках. Но сейчас уже и на рынках нет, потому что декабрь, ребята, зима, зима. О, я смотрю, даже арбуз еще есть. Но я вам могу сказать, что я когда попадаю на рынок, вот аланийский, турецкий, мне сразу приходят и седенские строки. Буйство глаз и половодий чувств. Это однозначно. Особенно, когда ты вот первый раз в Турции вот так вот глаза да. Это здесь уже целенаправленно ты идешь, все покупаешь что надо поэтому шикарный рынок смотрите и первым делом нужно идти сюда авокадо вот пожалуйста авокадо, авокадо. вот пять штучек вот смотрите пять штучек нет, такая не а 5 лир. Одна штука. Да, 5 лир какая чар абертаны без лир там 5 5 лир вот такая вот здоровенная штуковина очень вкусная ну, кстати, можно и по три лира купить авокадо. Я но пыталась. Слушай, ну, а я не... вот такую миску сейчас себе намялась а с чеслачком. А что колью. вы будете покупать вообще больше всего здесь? Я все подряд. все, хочется же купить за такую цену. новую купила побольше. А можно с познакомиться? Как вас зовут? Елена. Вы откуда? Из Уфы. Из Уфы. Елена, мы сейчас с Олей снимаем хит-парад «5 вещей», которые стоит здесь покупать, где самый большой разрыв между ценами в России и в Турции. И на первое место поставили овощи и фрукты. Вы согласны с нашим хит-парадом? Да. У меня дочь тут каждое лето по три месяца, из Москвы прилетает с детьми. Ой, да со слезами улетает. Как все, ну пожалуйста. Дешево, вкусное. Так что мы вас не обманываем. Не обманываем. У меня мама, потому что 8-й год живет. Нравится? Очень. Сколько лет? Пойду сейчас тенисы играть 78 лет. Пойду плавать 80 лет. Здесь люди комфортно Здесь комфортно И это касается всего. И безопасности. И детишки бегают вечером. Не боишься, что они там куда-то там в историю куда попадут. Пьяных нету. Вот такая вот история, друзья. Видите, прямо на рынке стоит людей и говорят, что действительно все правда. Мы. Не, не, не, не врем, не обманываем. Действительно, цены очень достойные, и качество хорошее, экологически чисто. Вот посмотрите. То есть мандарины, вот сейчас я улетала, здесь 120-19 рублей, тут 24. Тут 23 рубля, на наш... ну на 100 рублей разница, да. Спасибо большое, Оленька, за то, что уделила время и что поотвечала на наши вопросы. Э, Топ-5 вышла отличная. Ну, а я хотел тебя спросить, как тебе вообще живется в Турции-то? Ой, Назар, Турция мне живется замечательно. Чем меня, во-первых, привлекает в Турция, это своей вот дружелюбностью. Здесь так комфортно себя чувствуешь. Страна толерантная. Не зря говорят, что вот с европейскими она устоями. Безразлично, кто ты христианин, католик, мусульманин. Здесь всем живется хорошо. Она принимает всех. Но только одно, я говорю, условие всегда всем. Приезжайте с открытым сердцем, с чистыми помыслами и с хорошим сюда настроением. Не стройте кофе, не держите своих мыслей, и будет все прекрасно. Это во-первых. Во-вторых, мне нравится, что здесь вот готовность их помочь тебе. Не знаю даже языка, они прибегут к тебе на помощь. Если он не знает, что, что тебе нужно от него, он позовет второго, третьего. Со мной уже так было однозначно. Мне нравится, что здесь все построено на доверии. Первые годы, когда я сюда приезжала, у меня такие глаза были, что, допустим, в хозяйственных магазинах, там в обувных Товары находятся на улице Да, и не и, воруют И на ночь ведь это же не, не заносится Представляете, ребята, они просто их накрывают брезентами Там укрывочным материалом И уходят И ни у кого нет мысли, чтобы все это поднять Стащить эти пары обуви Ну разве в России такое возможно? Конечно нет Но это вот так такое вот мое вот впечатление Но что хочу сказать Сначала, когда я стала сюда приезжать Меня просто бесила Их непунктуальность их вот да, да, да, такой образ жизни, да. еще вот силу своей профессии всегда ж под козырек будь готов и делай, пожалуйста, всегда, чтобы вовремя все было. А турки они такие, а потом я стала это понимать, а подруга мне однажды сказала, у нас вообще девиз с тобой жизни тут, а мы что, куда-то торопимся? Ну сегодня не сделаем, завтра сделаем. И вчера буквально я поняла, действительно, я гуляла вчера по набережной, день был прекрасный вчера. И я вот так гуляла медленно, впитывая в себя оставшиеся вот эти дни, что меня все окружает. Я вспомнила нашего, ну не нашего, а нашего, вернее, известного мудреца Амара Хаяма. Помните его строчки? «Кто понял жизнь, тот не спешит, смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик» как дождь идет, как сегодня, и как снежинки тают. Вот, наверное, турки так и живут по такому Это принципу. Старик море. Да, да, да. А Но, махаем, моря, да, Назар, а вот, знаете, я хочу, хочу тебе задать вопрос. Вот ты знаешь, что ты меня сподвиг еще сюда приехать на два месяца? Да, потому что я подписчица Назара уже практически год. Я регулярно слежу за его вот этими всеми видео, за его бурной жизнью. И, ну, и настал такой момент, Оля, сколько можно быть туристом? Пора уже приехать и кунуться в эту жизнь, посмотреть, что ты хочешь от этой жизни. И все, вот я что здесь. Из видео это передается? А, а, еще как, энергетика. это чувствуется, конечно, положительная энергетика человека всегда чувствуется. И вот я здесь, вот два месяца мои заканчиваются. И, конечно, я хочу сказать честно, мое сердце разделилось на две половины. Одна половина у меня в России, там моя родина, там мои близкие, там моя родня. А вторая половина моя здесь останется, здесь однозначно уже аксиома мне с этим жить поэтому теперь нет я приеду, у меня в голове винегрет, я соберу все это по полочкам. Э, Назар мне уже сделал здесь обзорную экскурсию. Ты шикюридерим. <говорит> <Вот. говорит> И поэтому, если вы задумаете переезжать сюда, покупать жилье, или снимать на долгий срок квартиру, не надо здесь на короткий срок снимать, на долгий срок, живите, наслаждайтесь этим. Потому что здесь именно такой ритм жизни, когда ты чувствуешь, как можно даже со своими бытовыми проблемами жить комфортно. И вот, вот если это решите, обращайтесь к Назару, да, ну, вы, да это ваша друг Спасибо, <смех> спасибо, ну, спасибо. Вот спасибо. От чистого сердца хочу благодарить тебя еще раз. Вам сказать, что приезжайте, не стесняйтесь Однозначно. и делайте свои выводы. Мы даем информацию, а решение за вами. Так я всегда да. говорю своим друзьям, клиентам, поэтому не стесняйтесь. А, у меня есть, кстати, еще каталог недвижимости, там есть актуальные предложения по недвижимости. Всех рад видеть, поле еще раз большое спасибо. Диндундей, Дун хайдо, Гиле Гиле. Ну наконец просто чао, друзья, пока. Пока, пока, пока. Пока мы делали свое дело наших соотечественников услышали русскую речь и подошли познакомиться. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ольга, Ольга вы откуда? Из Одессы. Из Одессы. большой привет Одессе? Вот дюку, все дела. Да. да. А, скажите, пожалуйста, что вы купили в магазине? Мы немножко подготовились к новому году. Вчера купили елочку, посмотрели, что елочку нечему украшать, поэтому купили. Маски детям, шапочки, вон дождик. И! А тебя как зовут? Милана. Милана, очень приятно. А. а сколько стоит сразу, скажите, по деньгам? Все вышло 22 лиры. 22 лиры. Рублей 10. Ну, это где-то 250 да. рублей. Ну, это, в принципе, не очень много. Да. Дамаски, шарики, вон и капочки. А. Как будешь отмечать Новый год? Вы здесь будете отмечать Новый да, год? Да, да. Еще не придумали как? Нет, еще не придумали, в прошлом году мы отмечали на мероприятии, но это достаточно тяжело с детьми. До утра. Ну, в общем, все-таки мы больше домашние, наверное. Будьте, скорее всего, дома с друзьями, да? Скорее всего, да. Потому что в прошлом году было так. В этом году мы можем попробуем по-другому. сейчас такая погода, можно делать и вечером шашлык. И ночью отметить. У нас декабрь, да, зима. Холодат. Да, в принципе, вот так вот. Вы Милана, что ты заказала Деду Морозу? Скромные дети. Отлично. Ну хорошо. Желаю тогда вам от лица Деды Мороза здоровья и счастья. Спасибо большое. Спасибо вам, Оль. Всего доброго. До свидания. Хорошего праздника. Вот так вот мы Это пока нет. ходим, делаем свое дело с хит-парадом, да. встречаем э, отзывчивых, веселых людей, которые живут и радуются. Вот Жизнь, мне жизни. мне нравится, да. мне нравится да. здесь. Да, да, да. И дети даже не да, пишут да. письма деду Морозу, да. они просто радуются празднику. Да. А наши дети заказывают да. целый список. Да, мне такое объяснение, что в Милане, если бы дали бы задание, она бы написала бы вот так: "Здравствуй, Дед Мороз, что тебе выслать?" Да, от меня праздник.